Всем привет, это форум Свободной России, я Алина Винтер, сегодня у нас в гостях политик, писатель Алина Витухновская. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас много тем, все-таки начало года, проскачка, но тем не менее проснулись, жизнь на этом не заканчивалась, и как-то события происходили. Хочется начать с ваших недавних слов, которые я прочитала в статье, касаемо как раз новогоднего периода. Вы крайне так негативно отзывались о людях в это время, о самом там, празднике, там оливье, все заснули. Можете поподробнее для наших зрителей рассказать, почему так считаете, что вы там плохого? Ну да, там такие у меня красочные, конечно, образы в статье о том, что оливье и э, э, желе жиле из холодца – это способ приобщения к эгрегору массового бессознательного, которое, собственно, в России погружено в сон. Там ряд комментаторов у меня возмутился, что я будто бы вообще нападаю на обывателя. Ни в коем образом. Я не нападаю на обывателя. Я политик, который э, апеллирует к среднему классу. Я не считаю, что человек должен метаться в революционном экстазе, нормальный человек, но при ситуации диктатуры, в которой мы находимся, такая пассивность населения, она уже, конечно, заслуживает осуждения. Ну, Например, что происходит в Германии? В Германии, вам на второй или третий день после Нового года начинают работать. Здесь люди не могут начать работать. Вот у меня тут был ряд каких-то доставок, каких-то дел, числа после нового года и после каникул новогодних верней и начался такой неадекват люди не могут прийти в какое-то стабильное состояние получается что это патерналистское государство они заслужили своим инфантилизмом они не могут самостоятельно распоряжаться своим временем. Они не могут самостоятельно расслабиться, уж если они расслабляются, они расслабляются как дети или подростки, или алкоголики, потому что, ну, в общем-то, нормальные люди не пьют 2 дней подряд, да? это как бы странно. И э, на фоне диктатуры, да, это начинает выглядеть вопиюще, а сама-то диктатура не расслабляется, как, собственно, и сами политические процессы, что мы видим по... Казахстану, ведь там произошла какая-никакая, но революция, самая настоящая низовая революция, обусловленная экономическими, в первую очередь, причинами. Как ее потом пытались интерпретировать, это на совести интерпретаторов, но я считаю, что это именно так. Все те, кто говорили, что за этим стоят кланы, что какие-то там при, прибыли террористы. Вы ну, тоже все обсмеяли эти 20 тысяч экстремистов-террористов. А, Но, ну, естественно, это люди, которые либо работают на систему, либо не критично мыслят в рамках парадигм, предложенных самой системой. Это и есть друзья самая настоящая революция. И в России, если она случится, она может случиться именно так. И так называемые ломы. И так называемые эм, какие-то политтехнологи, которые думают, что они смогут оседлать процесс, пользуясь какими-то методичками по оранжевым революциям или прослушав там Шульман, как все на самом деле устроено, они просто окажутся не при делах. И именно поэтому я выступаю с критикой нашего отношения к Новому году, потому что мы живем в мире, в котором ни на секунду нельзя расслабляться. А вот такое поведение, как у там, жителей России в Новый год, оно кому-то еще свойственно, или это вот условный менталитет русского человека? Ну, возможно, оно кому-то еще свойственно везде, везде есть люди, которые так живут, но в такой степени нет, к сожалению, нет. И тут, да, надо уже, пора говорить о, о менталитете, потому что ни одна страна из сот стран, После распада Союза, после крушения Берлинской стены, ни одна соцстрана не вернулась в социализм. И только Россия вернулась на круги своя, и непонятно в каком году мы живем, и спросить прохожего на улице, так он и не ответит». Примечательно еще то, что и сама оппозиция в этот период отдыхает, молчит или ждет, пока отдохнется население. Можно ли их в какой-то части здесь упрекнуть, сказав, что если бы они активизировались, то и люди бы подтянулись? Или все-таки бессмысленно пытаться пинать там, ну, людей, как бы это грубо не звучало, если они сами не хотят ничего делать? Ну, в вот конкретной данной ситуации Нового года и сложившихся исторических условиях людей пинать бессмысленно, но те, кто хотят участвовать в исторических процессах и хотят войти в историю, а не в дырках а от пылесоса, они должны это учитывать. И их реплики и должны быть все-таки, они должны иметь какой-то ход к народу, потому что я который раз говорю в вашей передаче, мы же говорим друг с другом, но народ, он нас не видит. У нас нет никакого контакта. Я, конечно, могу оценить настроение людей по разговорам там, в, общественном, в общественном транспорте, уже не из-за ковида, в транспорте, в такси, в салонах, магазинах, с фахтерами и так далее, но этого мало. В любом случае они живут своей жизнью. а Мы живем своей, и они фактически никак не пересекаются. Они пересекаются только в каких-то иллюзиях, в каких-то умозрительных, ретроспективах обратных, как могло бы быть, если бы что-то было 10 лет назад, и как было. То прочитал какую-то книгу, ему кажется, что по этой книге в России можно что-то выстроить. Практика показала, что в России никакие даже самые идеальные риф методички и вообще политические методички, они не работают. Здесь каждый раз надо ориентироваться на каждый дискретный момент времени, на каждую конкретную ситуацию. Ну, в общем, оставим новогодние праздники позади и перейдем уже к реальности. Не так давно Путин сам лично, по крайней мере, своего имени разработал законопроект о гражданстве. То есть полностью переписал закон, там очень много правок, он расширяет перечень оснований для лишения гражданства. Это уже там обсуждалось, но один момент все-таки как-то люди пропустили, понятно почему, закон огромный. А теперь в, новом, в новой редакции, да, в новых правках... Нет обязанности уведомлять о наличии ВНЖ, но при этом ответственность уголовная, административная, она существует, и даже в приложении прямо говорится, что какие-то изменения законодательству или там отмена законов не требуется, вот это как? Ну, что такое, что значит эта ситуация? Это, во-первых, создаст проблемы для мигрантов. Без статуса ВНЖ они будут вне закона. Это позволит с ними производить любые беззаконные действия. Какие проблемы это создаст для граждан России? Ну, что происходит? Это своего рода миграционное брейхерство. То есть за счет дешевой рабочей силы происходит замещение на рынке труда. И использование на националистических реакционных настроений будет канализировано в сторону незаконной иммиграции, примерно так же, как это уже было в начале двухтысячных. х И курируемые, курируемые спецслужбами псевдо, именно псевдо националистические организации будут выпускать пар народного недовольства в строго определенном направлении это очень выгодно сеять всяческую рознь вот на таком низовом уровне, кстати, заметьте что происходит с националистами нацдемы, нацлибо, они давно уже все ушли с поля недавно я считаю, что его убили Егора Просвирнина, хотя он был на том поле да, он был на он собирал деньги для Донбасса, он работал на этот Крым наш и так далее, но он был талантлив, а раз он талантлив, он уже не предсказуем, даже такие люди не нужны. Останутся сплошные Егоры Холмогуровы, которые, это, ну, я считаю, да, что это не националисты, а евразийцы, и националисты, которые четко работают под колпаком куратора. То есть все, все остальные будут посажены. Все, все эти мелкие там какие-то скинхеды, дети и так далее, Это все, все они будут объявлены экстремистами, работающими за какие-нибудь иностранные или украинские деньги, и да, после против националистов определенно будет развязан террор. Ну, вот часть людей говорит об этом законопроекте, вот именно конкретно про вид на жительство, что это вот такая глупость, Путин был увлечен одним и совсем вот забыл про другое, просто условно забыли написать, в закон эту формулировку про ВНЖ, может ли вообще быть такое, или все-таки не может Путин и его команда что-то забыть, и все, что происходит, оно все на самом деле умышленно, просто под каким-то другим соусом подается, что вот, ну да, может быть, забыли. Безусловно, может, там... безусловно не все умышленно, но это умышленно и обусловлено теми причинами, о которых я говорила выше. Так, ну перейдем к хорошим новостям. Не так давно, прям на днях, Верховный суд подчинился ЕСПЧ. Ну, так, немножко для зрителей фабулу расскажем. В 2014 году осудили Вадима Кацубу за то, что тот там торговал дизаморфином. Все доказательства по делу основываются на контрольной закупке правоохранителей. Европейский суд посчитал, что это нарушает конвенцию, что так делать нельзя, что это провокация сбыта. И решение попросил, так скажем, в кавычках, отменить. И Верховный суд подчинился и действительно принял такое решение. Вот почему? Мы же уже действительно привыкли к тому, что Верховный суд и вообще Россия практически всегда игнорируют решение ЕСПЧ, когда нужно конкретно что-то сделать. Отпустить, отменить. А тут ну, как-то прям очень странно. Ну, я думаю, что это как раз та самая случайность, новогоднее чудо. Это... Ни, никакого подвоха, благих намерений за этим не стоит. Но вот так получилось, человеку можно только э, сказать, что ему крупно повезло, что он выпутался из этой истории, формально и морально, безусловно, он жертва провокации, так что я его поздравляю. Можно сказать, такой подарок от Деда Мороза. Ну, а да. вообще вот европейскую позицию разделяете его или нет, что Контрольная закупка — это провокация сбыта, и, как правило, доказательства, полученные таким способом, признаются незаконными. Но вот если провести параллель, условно, вот будут у меня просить наркотики, если у меня их нет, я их не продам, вот просто у меня их нет, и я этим не занимаюсь. Ш -ш -ш вот не является ли здесь позиция европейского суда слишком либеральной, или же все-таки так и должно быть? Нет нормальная позиция, потому что она абсолютно формальные позиции они нормальные. все остальные ненормальные, они развива... расширяют возможности для провокаций, для неправового поля. но здесь у вас контрольная закупка. а дальше вы подбросили ведь кто-то допустим реально продает наркотики, а вот он передумал и больше их не продает. а там уже оперативные работы ведутся. Что делать тем, кто хотел получить звездочки, подбросить? Поэтому, да, я считаю, что у них совершенно а, нормальная позиция, не говоря о том, что есть два, как бы, дела, которые используются в политических целях. В первую очередь это подброс оружия и подброс наркотиков. А, на днях, точнее прямо вчера, а, Навальный, там его команда, да, анонсировали а, в фильме об Алексее. Там какой-то прям грандиозный проект, HBO взялись за это. Как вы считаете, это как-то, благо... не знаю, даже, как сказать, позитивно, наверное, повлияет на общественность? Вообще, для чего этот фильм, для кого, для чего, что он привнесет, хорошее или, может быть, вообще плохое? Я вынуждена буду озвучить вновь непопулярную оппозицию, но нет, это ни на что уже не повлияет. То есть в БК завалило политическое поле, провалило протест засадила своего лидера в тюрьму, подвергла проблемам всех вокруг, и, и, и сами они теперь, в общем-то, вне закона, и никаких политических преференций у них нет. Но поскольку в Навального было вложено огромнейшее количество денег, и огромнейшее количество фатальных консенсов было завязано на его фигуре, то, то, то люди уже не могут остановиться. Ну, в общем-то, это поезд, идущий в ад, ну, и, то есть от этого не будет ни... От этого и вреда не будет. Ни пользы, ни вреда. Но единственное, что это подбодрить самого Алексея, что же ему там зря сидеть и страдать, ему, да, наверное, это, это будет приятно. Но навальнисты на уже никак не повлияют на теку, текущую ситуацию. Они выпустили ее из рук. Они проигравших не любят. Э, и э, так что это все делается скорее по инерции. И, конечно же, и скорее бы, если бы я была на их месте, я бы работала с российской аудиторией, с российскими журналистами в первую очередь. Потому что, на ну, Запад для него это своего рода, знаете, это как э, ходят замаливать грехи грешники, а Запад снимает фильм про Алексея Навального, но в принципе он также допустил диктатуру, как это сделали... Дорогие россияне своей пассивности. Он также допустил диктатуру в России из-за своих симинутных экономических интересов. И чтобы снять камень с души, они делают хоть что-то вот, например, снимают этот фильм. Но выглядит да. это именно так. А зачем вообще HBO за это взялись? Это все-таки там прям считается престижной да, компания, занимается прям дорогостоящими, качественными продуктами. Ну, есть же какие-то, наверное, все равно стереотипы. Мы слышим Apple, у нас в голове что-то дорогое, качественное, да, мы слышим Netflix, HBO, и, как правило, отношение положительное. И ты ждешь всегда от этих компаний чего-то масштабного. И тут фильм про Алексея. То есть, по их мнению, это будет что-то такое же вау, там рейтинг 10 из 10, ну, или вот какая-то солидарность? Прис -прис -прис Смотрите, вы сами себе, притягиваете, вы видите вы сами какой-то подвох. То есть, либо Алексей недостаточно крут, по вашей логике, либо они недостаточно крутая компания. Я думаю, что опять все проще. Мир упрощается на наших глазах. Вот этот фильм модный «Не смотрите наверх», который собрал такие кассы, он же на самом деле чудовищно простой, даже неприлично не при, не простой. Это самый простой ход для Запада. Не искать новую позицию, не искать новые контакты, сработать по-старому. А почему бы это не сделать? Ведь бюджет выделяется на все. Запад это не Россия, на Западе выделяются деньги, что это касается, например, литературы, на авторов, которые вообще не будут продаваться. Просто так принято. Не надо искать за черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет, как и русской оппозиции в России. Вы сказали, что проигравших не любят, то есть вот возможность реабилитироваться у команды Навального, она напрочь отсутствует или все-таки это как-то можно сделать? Нет, никак. Можно сказать, что они прямо зря работают. Они, они, почему зря они как бы пытаются оставаться на плаву в рамках тех политических парадигм которые они себе как-то обозначили но это на плаву скорее означает собственное как бы социальное и финансовое выживание нежели какие-то политические перспективы для нас или них самих вот и все очень часто в интернете там сторонников навального и не только там наоборот от противников но тем не менее можно услышать фразу, что, ну да, может там Навальный не идеал, не бог, там у него есть проблемы и в политике, и в команде, но там кто, если не он, кто может занять его место, поэтому из этого два вопроса, первое, если тот, кто может, и вообще нужен ли в стране прям какой-то один лидер-вождь, или все-таки немного не так должна работать там демократия, оппозиция, и не должно быть одного там, вождя, культ личности, где вокруг него там собираются люди, или это все-таки наоборот важно? Ну, естественно, что те, кто рассуждает, кто, если не он, подобные тем, кто, кто рассуждал, кто, если не Путин. Это две стороны одной медали. Естественно, политические лидеры должны рождаться из политических конкуренций, а не финансовых вложений и фатальных консенсусов. Если сам Навальный и его команда зачищали, Поле, где можно было проявить какую-либо конкуренцию, то, извините, люди получили то, что заслужили. Естественно, так не должно быть. И на данный момент при диктатуре уже речь не может идти о каком-либо лидере, потому что в стране нет оппозиции в той форме, в которой она могла бы функционировать под чьим-либо лидерством. если она будет дальше функционировать под лидерством ФБК, это будут дальнейшие аресты, что мы видим. И в этом смысле система работает очень правильно, проторенным ими ФБК удобным рельсом. Сегодня какой то что-то приняли поводу Волкова, я просто Мельком прям. Да, и Солженному признали те внесли список террористов, экстремистов. И, соответственно, кто будет им донатить дальше, с ними тоже будут проблемы. То есть тут, тут все так чисто, так все просто, так механистически. И этот подарок власти, вот чтобы все было так удобно, сделали сами в БК. И вот раньше можно было сказать, что я что-то делаю какие-то... Эмоциональное заключение, но теперь вот вы сами видите, как работает эта машина, она прекрасно работает, руками оппозиции, якобы оппозиции, было зачищено, и не якобы, естественно, там были люди, которые настоящие оппозиционеры, а были те, кто их использовал. Их руками зачищено все. То руками... это со стороны оппозиции делалось умышленно, вот это вот? зачищение поля, или все-таки это как-то вот было из разряда «мы все равно лучше, мы хотим возглавить», то есть не, не осознавали они или осознавали, что вот приведет к таким маслям? Я думаю, что как раз Волков прекрасно осознавал, но далеко не все осознавали. Но тут непонятно, кто опасней, идеалист или провокатор. Когда идеалист совмещается с, с провокатором, то получается то, что получилось. Если бы поле было шире, если бы были другие группы, которые действовали бы иными методами, у нас был бы и опыт гораздо больше, чем тот, который есть. А теперь мы просто уперлись в диктатуру, как ударились они ее лбом, и мы не видим других, и нам опять говорят, а кто кроме Навального? Все остальные, кому вы не давали эфиров все это время, все остальные, кого вы исключали из МКС-оппозиции, уже дела минувших дней, да, но раз уж вы задали вопрос о Навальном, я отвечу. На самом деле это все уже просто стало совершенно не неактуально. Мы живем в новой реальности, в которой нужны какие-то новые как бы, реакции, способы и действия. Их очень мало, потому что... Вот я сейчас читала пост одной девушки, Эльвиры Вихаревой, которая зачислила себя в отряд самоубийц. Ну, например, я вот, она хочет баллотироваться куда-то, например, я в отряд самоубийц не хочу и вам не советую. Это такое признание, ну, знаете, оно совершенно не политическое. Но нацепить на себя это, это злое космодемьянское, ну, зачем нам это? То есть зачем биться лбом об стену, если вам не хватает терпения придумать какую-то новую тактику, я считаю, что это, конечно, не совсем политика, это больше какая-то истерика. Ну, вообще, если смотреть вот, конец, наверное, 2021 года, соцсети, там, общаться с политиками, активистами, э, все чаще можно уже встретить мнение, что ну, хорошего ждать не приходится. Если мы даже возьмем первую половину 2021 года, у людей все равно были надежды, что вот еще немного и Путин уйдет. До сих пор есть такие разговоры, я не спорю, но их гораздо меньше, чем раньше. И поэтому такой вопрос, вот можете как-то емко, кратко там слово, фраза, словосочетание характеризовать вот что нас ждет в 2022 году вот прям чтобы все понятно ну, ну и потом да, да. раскрыть. ну смотрите с одной стороны лично мне стало вот очень как бы технически неудобно невозможно действовать свободно в условиях диктатуры ты должен с каждым своим словом думать вперед а, и так далее а с другой стороны а, может быть хорошо что все избавились от иллюзии это прекрасно я не собиралась идти их путем, и я не пойду их путем, и кто туда пойдет, еще раз упрется лбом об стенку. Для меня завершение этой ситуации — это открытие каких-то новых возможностей. Лично для меня, кто способен мыслить нестандартно, для того это новые политические возможности. Кто не способен мыслить нестандартно и кто идет за вождем, для тех да, это тупик. То есть в 2022 году все-таки ждать чуда уже бессмысленно? А не надо ждать чуда. Чудо, чудо оно рукотворное, его делают сами. А тут ожидали, что вот у вас появился начальник такой, начальник пионеров и комсомольцев Алексей Навальный, он вас приведет к прекрасному будущему. Ну вот видите, как оно все вышло. То есть в общем-то все дело в способе мышления и почему мы начали говорится суждение российского менталитета этот способ мышления да он провальный это такое такое болотистое сознание которое надо будоражить либо какими-то резкими движениями либо да перед ними должен стоять такой вот вождь куда-то их вести но я говорю что вы видите Куда это приводит для таких людей, как я повторю, повторюсь, и надеюсь, что таких людей много и будет еще больше какие-то возможности откроются. Ну, думаю, мы поговорили обо всем, и на такой, может быть, не самой позитивной, но все-таки ноте, наполненной надеждой и верой, мы можем заканчивать. Спасибо вам за разговор. Я надеюсь, зрители были рады нас видеть. И до новых встреч! До свидания, спасибо вам.